Итак, с чего хочу начать? Хочу начать с нефти, как обычно. И давайте представлюсь, кто меня знает. Меня зовут Никита Герасимов. Сегодня мы проводим еженедельный обзор рынка. Изучаем торговые рекомендации и торговые возможности. Я торгую на CME уже шестой год. Начинал, естественно, с Форекс. И, в принципе... Чем мы здесь занимаемся? Чем я здесь занимаюсь? Я в первую очередь показываю рынок, как вижу его я, и э, обозначаю наиболее интересные, важные моменты, чтобы вы могли вместе со мной заработать. Итак, что касается нефти, как я и обещал, с фундамента, да, фундаментальные значения. Как вы помните, две недели назад мы достаточно сильно упали, упали после После того как как ОПЕК на заседании в принципе договорились о продолжении расширения договоренности о сокращении нефти. Почему же так произошло? Я две недели разбирался с этим вопросом, и в принципе все достаточно просто. Произошло оно по одной простой причине что, Во-первых, во подконтрольные страны, скажем так, наших американских партнеров, это Нигерия и Ливия, сейчас повышают добычу нефти и тем самым нивелируют все их телодвижения. То есть, насколько я знаю, как раз-таки плюс миллион триста они даже не так. А по 300 тысяч баррелей каждая из стран, она добавляет в рынок. Да? Это раз. Два. Америка наращивает добычу нефти. Это два. А -а три. Это, скажем так, такая крышка, гость в крышку гроба. Это Трамп вышел из Парижского соглашения о климате. Что же это значит? Все в принципе, три а -а составляющие. Первое. Две страны, и в принципе и Америка, три страны, это из крупных мы берем сейчас участников рынка, они наращивают добычу нефти. Почему именно сейчас? По одной простой причине, это естественно отбор, это конкуренция. Если твой конкурент снижает обороты, чтобы создать дефицит, следовательно рынок освобождается, и этот рынок нужно захватывать. Это первый момент. Второй момент. Почему я сказал именно о подконтрольных странах? Ну, опять-таки, почему они подконтрольны, это понятно. И понятно, почему кто выигрывает из этой ситуации. В первую очередь, как раз-таки, сама Америка, потому что является наиболее потребляемой страной энергоресурсов. В первую очередь, по нефти. Поэтому, чем дешевле нефть для нее, тем рентабельнее производство. Опять же таки планы Трампа все производство вернуть в Америку, они в принципе вот таким образом начинают реализовываться. Выход из Парижского соглашения по климату, опять-таки, о чем это нам говорит? О том, что производство тех же самых энергоресурсов в самой Америке, точнее добыча производства, оно опять-таки будет увеличено. В первую очередь, уголь, нефть и с производными. Как реагируют на все это инвесторы? Инвесторы реагируют негативно. Рынок падает. В принципе, неделю назад, в среду, выходили данные по запасам нефти, нефти и бензина. Был серьезный дефицит. Насколько я помню, отклонение фактического от прогноза составило практически 5 миллионов баррелей. Но тем не менее, тем не менее, вот оно так. Число у нас 31. Вот оно 31. И вот у нас падение почти на 1,7 долларов. Почему так происходит? Простая причина, что инвесторы не верят. Не верят, что то, что делает ОПЕК, как-то может повлиять. И даже они не смотрят на сейчас на запасы нефти, на отчеты, на статистику. Они э, видят с, э, Истерию свою, истерию своих коллег и, в принципе, продают. Они избавляются от неликвидного актива. А самое, самое драматичное, что по моей информации, ОПЕК так и не определилась, что же они будут делать 1 января 2018 года. А, а что у нас там? Там заканчивается у нас соглашение. Как ОПЕК будет выходить из этого соглашения, непонятно. Да? Опять-таки, пока такие риски есть, пока нету четкой стратегии, мы можем видеть вот такое вот давление на нефть. И если говорить о более или менее среднесрочном периоде, ну вот давай, давайте возьмем хотя бы лето, да. То вероятность того, что нефть будет как-то сильно расти, она на данный момент минимальна. В принципе, вот мы вот сейчас в районе 47 болтаемся, и вероятность того, что мы пойдем дальше вниз, она максимальна. И в принципе-в принципе я очень теперь сомневаюсь, что если еще три недели назад я планировал, что мы обновим вот этот вот максимум, вот этот вот хайп, это у нас, ну пусть будет 54,50. Сейчас я уже достаточно скептически к этому отношусь. И в принципе наиболее оптимальной для меня цель является как раз таки вот этот минимум. 44 ров, да, То есть движение в ту сторону и только там уже может быть какая-то либо серьезная попытка остановить нефть. По поводу мышек. Смотрите, ребят, я ваши мышки вижу. Давайте я буду, как, закончу с инструментом, потом почитаю, что вы в чате написали. Итак, так, вот такой примерно фундамент у нас есть, плюс на следующей неделе у нас процентная ставка, мы еще не раз о ней сегодня поговорим. Тезисно, тезисно, что по нефти. Если среди нас есть приверженцы технического анализа, они сразу же увидят и скажут, что вот же у нас есть хороший красивый треугольник. Ну и безусловно, треугольник есть. Я на самом деле не особо в это верю, но тем не менее давайте его ставим и в принципе проанализируем. Что сейчас происходит? Сейчас происходит именно зажимание рынка перед, скажем так, такой бурей, бурю я имею ввиду это импульс. Что стоит ожидать до завтрашнего дня? Завтра у нас как раз таки выходит запасы нефти и в принципе это может быть катализатором. В первую очередь, в первую очередь это flat. Какие области стоит брать? Опять-таки, вот сейчас я отмечу чуть покрупнее. И на самом деле обращайте внимание именно на уровни, которые я отметил. Так, нет, звук есть, видео есть. Надеюсь, у всех все хорошо. Так, здесь вопросы, здесь вопрос тоже. Окей. То есть в первую очередь, вот эти две области. 46.95, 46.74, это у нас является фундаментальным уровнем области поддержки. И 48.20, 47.87, это у нас является фундаментальной областью сопротивления. Опять же, таки, опять же таки, давайте вспомним, о чем мы говорили с вами неделю назад. Неделю назад мы говорили о таких вот целях. Недель назад я говорил, что мы пойдем вниз, скорректируемся, пойдем вниз. Первая цель 48.20, 96 Вот она, 48.20, 96 И коррекция вот к этому уровню, вот к этому уровню, это у нас порядка 40, 49 ровно. И потом продолжение движения к 46.94, 46.60. И вот они, 46.94, 46.60. То есть все области обе цели у нас взялись, и э, цена, цена сходила ровно так, как я вам и говорил. Надеюсь, вам это помогло. Да? Э, что нам ожидать на этой неделе? В первую очередь я бы обратил внимание на то, что тогда, безусловно у нас сейчас формируется треугольник, да, сейчас мы зажимаемся, и более.. Наиболее оптимальное а, решение это торговать вот, тут в принципе, торговать FLET. А, здесь есть два варианта, как нефть может отторговываться. В первую очередь, в первую очередь, она будет а, ходить а, до какого-либо импульса вот в этом диапазоне. В принципе, мы его видим. А, может.. может конечно безусловно диапазон увеличится но это малый ряд на самом деле я думаю что мы походим и в первую очередь в первую очередь что я ожидаю от нефти это как какой-либо ложный вынос потому что уж слишком становится очевидно что что пойдут делать поэтому поэтому будьте аккуратнее возможен ложный вынос вот наверх и потом уже уход вот вниз Вероятность, что дойдут сюда, маловероятно. Поэтому давайте я сейчас отмечу как цена может сходить на предстоящие семь дней. Что с ней может происходить. Вы уже постарайтесь при подхождении к этому уровню найти подтверждение и непосредственно заработать. Итак, в первую очередь, как может цена себя повести? В первую очередь, это, естественно, движение вниз. А, как вы видите, у меня отмечены уровни. Давайте я объясню, как они отмечены. То есть мы возвращаемся на начало мая, когда цена находилась как раз-таки здесь и флетела. И вот, в принципе, у меня... Давайте немного сократим. В первую очередь, я беру вот этот участок, и, в принципе, он... Это профиль рынка, для тех, кто не знал, в терминале есть такая возможность, профиль рынка и позволяет посмотреть горизонтальный объем. Что нам это дает? Нам дает увидеть те области, которые были максимально поторгованы и которые могут быть достаточно серьезной поддержкой либо сопротивлением. В данном случае поддержкой. В принципе, у меня сейчас отмечено раз-два 3-4 таких основных целей на эту неделю, которые с вероятностью 80% могут быть взяты. В связи с чем движение, движение вниз, движение в продаже, скажем так, схода, оно, безусловно, есть, оно вероятно. Возможно, возможно, что где-то здесь, вот в этой области, мы можем поплатить, но по факту для, для нефти пройти вот это движение мы можем элементарно пройти до за среду можем его пройти и в принципе еще, и все цели будут взяты. Если рассуждать более глобальные движения сюда к 44, оно на данный момент, опять же -таки, является перспективным. То есть именно на данный момент при прочих равных. Если что-то изменится, и когда, точнее, когда что-то изменится, когда мнение инвесторов поменяется да, мы сможем найти подтверждение но опять же таки, уверяю вас фундамент сейчас он не настолько актуален достаточно просто видеть что происходит по цене и вы будете понимать то движение которое возможно общая тенденция общая тенденция Что же такое? Общая тенденция на предстоящие, наверное, даже две недели на данный момент я вижу движение к 44. То есть такое основное глобальное движение это 44 ровно, возможно ну, плюс-минус 10 тиков. В любом случае обновление лайв, либо здесь остановка. А промежуточные цели это 46.29, 45.90. здесь мы как-то можем так скорректироваться. но в любом случае в любом случае пока предварительно продажа а менее вероятный вариант я отмечу другим цветом давайте сделаем его черным серым даже. Чуть, чуть, чуть, менее вероятный вариант это все-таки коррекция наверх коррекция вот в эту область так и тактическую область проторгованную Почему мы можем пойти наверх, опять-таки, опять в первую очередь, что движение вниз, оно слишком очевидно, и нужно лишних пассажиров с трамвайчика скинуть. Поэтому такое движение возможно. В любом случае, в любом случае, мои слова за истину последней станции не берите, и всегда ищите подтверждение. Если вы видите, особенно круто, если ваш, ваш торговый методик тоже точно нужно продавать, продавать, продавать то безусловно то, безусловно, продавайте. Yeah. Uh, если будет говорить, что, что покупки, а покупки, в принципе, вероятны, на данный момент, uh, если говорить о вероятностях, это процентов 20, uh, что мы сможем скорректироваться и отсюда пойти вниз, ну, значит, стоит покупать. Если движение идет наверх, то движение вот в эту область, движение в эту область, и уже отсюда мы вероятно всего уйдем вниз опять же таки опять же -таки, по поводу движения наверх, есть несколько целей, есть несколько уровней поддержки, от которых мы можем уйти, в первую очередь это 47.87 плюс-минус пару тиков да? а во вторую очередь это два уровня, 48.20 который я уже неоднократно вам отмечаю, показывает достаточно хороший проторгованный уровень и, как вы видите, у меня есть красный уровень 48.37. Это, Это самый проторгованный объем, самая проторгованная цена в этом контракте. Да? То есть контракт у нас, у нас начался 18-19 мая. И, в принципе, в принципе, отрабатывались мы здесь. Был ложный вынос здесь. Еще раз, то есть в принципе тестов и тестов этих уровней было достаточно большое количество, в связи с чем, в связи с чем уровни достаточно качественно и верить им можно с очень высокой вероятностью. Поэтому если движение наверх, если вы увидите, если по торговым вашим методикам есть сигнал в покупке, значит спокойно заходите, и цели ваша будет 48 20 48 37. Опять же, таки буквально в пятницу у нас был не в пятницу вчера в понедельник торговый сигнал 48.37. И в принципе вот он как отработался. Вот она. Вся цель-то и взялась. Задний за порядка 150 пунктов. По нефти, по нефти основное движение. Подводим итог. Основное движение вниз. В ближайшие 2-3 недели, я думаю, даже две. Это движение в сторону 44 с промежуточными целями 46.29, 45,90 где мы можем незначительно скорректироваться, либо, либо незначительно захватить дальше продолжение движения. Если же пойдем наверх, такая вероятность остается. Это в первую очередь 4787-4820. Там это возможно как импульсом просто снять стопы и уже разворот, либо полномерный уход и уже потом импульс вниз. В принципе, в принципе, я думаю, завтра утром, в среду завтра утром, мы как раз-таки увидим, какое движение возможно по нефти. В любом, случае, в любом случае, я бы сейчас посоветовал, может быть, подождать. И основной торговлю уже начинается завтра, с утра. Вопрос по нефти. Есть ли вы... да, платформа АТЭС? А кому интересно, качайте, разбирайтесь. Там есть пробный период. Вопрос по поводу нефти. У кого? У кого будут вопросы? Есть ли замечания, предложения, комментарии? В принципе, излагайте. Сейчас минуту, может быть, полминуты подождем. И пойдем дальше. Если идем выше 48,4... Э, хорошо, давайте посмотрим. 48,4... Где у нас 48... А, ну окей, да. Опять же таки, э, что, что значит, что идет? Если ну, э, цена зафиксируется... Ну, давайте возьмем хотя бы 30-минутную свечку. Если 30-минутная свеча э, зафиксируется выше 48,40... И э, при условии, что на рынке, да, что-то значительно поменялось и настроения инвесторов изменились, то, то, безусловно, да, и, и, при условии, что мы видим уже сформировавшуюся хорошую свечку без каких-либо огромных теней, то, да, тут уже возможен рост. В первую очередь, вот, как вы видите, вот он уровень, от которого мы отбились, вот этот уровень, о котором я говорил, это у нас 49.06 давайте мы поднимем 49.06 ну, и сейчас точно скажу 49.06 и 4935 но опять же таки вероятность того что мы пойдем наверх на данный момент именно вот сегодня малая вероятность составляет мне кажется меньше 10 процентов поэтому если же мы все-таки сможем пробить вот эту вот область, на данный момент это будет чудом. На данный момент будет чудом по той простой причине, что почти весь рынок смотрит именно вниз. Он не видит перспектив по соглашению ОПЕК, он видит, что будут, увеличивать, будут увеличиваться добычи нефти, поэтому будет переизбыток, в связи с чем, если переизбыток, значит цены падают. Чтобы, чтобы мы ушли выше, то есть ну, тут техники недостаточно, чтобы мы ушли выше, что должно произойти? Ну, например, должно произойти, что не знаю, завод в Америке сломался, там катастрофический дефицит бензина или нефти, в Нигерии, в Ливии война началась. Ну, такие фундаментальные данные, которые, в принципе, позволят резко на рынке сократить добычу. А просто так, на самом деле, маловероятно. Еще один момент, который упустил. Э если мы возьмем тот же треугольник. Ну вот я сам его рисовать не буду. Вот он, треугольник. Если возьмем правильную вершину. Вот она. Точнее, даже не вершину, а высоту. То... Где у нас там? Ага, не хочешь. В общем, суть какая? По поводу предстоящего импульса. 2,4 доллара, 2,4 доллара, это у нас порядка, ну, 2,4 доллара. То есть основное движение как раз может быть вот к этой лимитке. Это 45 ровно. Сейчас давайте немножко скорректирую тут. Так, 45 это, скажем так, небольшой, как говорится, лайфхак, куда цена может пойти. 44 еще еще не факт, что успеем, а вот, а вот это наиболее вероятно. То есть сколько там? 2,4. Из них 2,3 мы можем пройти уже завтра, либо как минимум, как минимум до конца недели. Давайте я немножко сейчас разгребу по. Уровня. ну В принципе, я надеюсь более-менее понятно. Опять же, -таки, опять же таки, я после вебинара сброшу ссылку на группу, где завтра вы сможете посмотреть как запись вебинара, так и непосредственно а, скриншоты, которые будут чуть покрасивее, что там будет больше времени и а, мои текстовые описание. Надеюсь, по нефти мы хорошо разобрали. И вопрос мы знаем да, безусловно. Опять-таки не забывайте, что по, по поводу нефти, да и в принципе по поводу цены на любой инструмент. В любом случае при умении анализировать, вы будете видеть, что что-то готовится. Но ну, Сами понимаете, что нельзя там миллионы, сотни миллионов, миллиардов вот, просто взять в рынок. Да? То есть что-то начинает образовываться. Начинает образовываться, вот смотрите. Начинают образовываться вот такие тактические области. да, То есть начинается на флэте, то есть В любом случае, у нас пример. Начинают образовываться тактические области. Окей. Дальше начинается вынос ненужных пассажиров. То есть вынос трамвая. Да. Опять же таки, вот она опять. Эта область формируется. Для чего? То есть необходимо обмануть толпу. Необходимо залить контракты. Необход... Это раз, да, необходимо снять ненужных пассажиров, потому что никто не хочет, чтобы с тобой все зарабатывали. Да? Нужно, чтобы если ты самый умный, нужно, чтобы все теряли. Только так на бирже деньги появляются. Поэтому, поэтому вероятность обманки, то, что сейчас будет какой-нибудь ложный импульс, она достаточно высока. Если торгуете внутри дня, в принципе, не, не парьтесь, и этот импульс берите, но я думаю среднесрочно. Одна-две недели все-таки движение мы определили. Так, еще какой-то вопрос был. Ну, сейчас флетит. Что будет, видимо? Да, то есть что-то будет, что-то будет. В идеале, в идеале, как говорит Артур, дождитесь импульса, а пока, а пока импульса нет, сидите на заборе. Но не в такая штука, что она может не откатить, и вы останетесь сидеть на заборе достаточно долго. Поэтому на свой страх и риск при дополнительных сигналах действуйте иначе никак окей с нефтью закончили если что будут вопросы после записи я расскажу объясню поподробнее что касается S&P 500 в принципе в принципе давайте посмотрим о чем мы говорили на прошлой неделе S&P 500 я говорил что мы будем флейтить 24.15-24.07 есть вероятность, что сходим в 24.04, ну и самый максимум, что сходим в 24 ровно. Да? То есть, о, о, о чем была речь? Я считал, что флетить мы будем чуть дольше, и в любом случае продолжение движения наверх. Но именно на предстоящую неделю, это было 30 э, мая, и я рассчитывал, что мы вот в этой зоне как-то и только пойдем. Потом пойдем наверх и, видимо, у крупных участников рынка изменились. Вот, в принципе, в принципе. Вот, вот мы видим флэт, где у нас. Вот, 30 мая мы с вами встречались. И вот по этим, по этим границам мы как раз таки и ходили. ходили. 24.15, 24.04. А, к сожалению, до 24 мы не смогли дойти, но ничего страшного такое бывает. Зафлэтили, ушли. Дальше у нас ужасный вышел нон-фарм для некоторых. Кто-то заработал, кто-то потерял. Но в любом случае мы получили грандиозный катализатор, выход из этого флета и в принципе уход. А, вспомнил. Я рассчитывал, что нон-фарм будет на этой неделе. Забыл поглядеть в календарь, но и в принципе вот так оно получилось. Нон-фарм, выход из флета и в принципе мы сейчас на очередных исторических максимумах. С учетом с учетом того, что у нас есть импульс, сейчас на самом деле чуть проще. Импульс есть, мы сразу не откатились, следовательно, крупный участник рынка находился, находился до последнего. Вот здесь мы видим ну, просто безобразные кластерные вливания. Вот они у нас разноцветные, их не особо видно, но тем не менее они есть. О чем это говорит? Вот смотрите, во время выхода новости, точнее за пару мгновений до выхода новости, мы видим грандиозное кластерное вливание. Мы уходим наверх. Опять же таки, когда мы с вами разговаривали, точнее не когда, на следующий день. Вот мы видим кластерные вливания, импульс и дальше. Смотрите, как аккуратно все происходило. Вот кластерные вливания и они являются у нас достаточно мощной, мощным уровнем поддержки. И как вы видите, цена не уходила вниз, она не смогла. То есть были жалкие попытки, но вниз уйти не смогла. Опять же таки приверженности технического анализа могут сказать, что да это же флаг, да, безусловно. То есть вот оно, движение наверх. И вот, скажем так, вот эта область квадратная, точнее прямоугольная, она образует флаг. Ну, безусловно, и дальше продолжение импульса. Опять же таки, опять же, таки, просто графические фигуры не советую интерпретировать, использовать, всегда ищите подтверждение. И в данном случае подтверждение какое? На этом импульсе у нас были значительные классные вливания, то есть значительный интерес крупного участника рынка, и здесь защищали, защищали его позицию. Обычно, как по S&P 500 происходит, американцы играют первую скрипку, то они, скажем так, объясняют рынку, что нужно делать, азиаты подключаются, они рынок корректируют, Лондон подключается, начинается какое-то движение, и потом, в принципе, Движение в нужную сторону. Вот, допустим, саженная работа, к примеру, 31 мая. Азиаты платят, накапливаются позиции, а Лондон приходит, у нас идет движение наверх, приходят американцы, ну и сразу движение вниз. Вот такая саженная работа. На самом деле ничего удивительного. И такие закономерности, они постоянно. В принципе, в принципе, вот сходу торговая методика. Если вы видите, что везде индексы флетят, это в принципе касается и Dow Jones. В свое время, когда я начинал в топ-стоп-трейдере, я так и торговал, просто открывал позицию, допустим, в лонг, выставлял стоп-20 пунктов, текст выставлял 40 пунктов и, в принципе, уходил. Но это не забывайте, Dow Jones. Флетили, флетили, потом прострел, а дальше вот такой резкий откат. Это было стандартно. В позиции можно было находиться 3-5 часов. И за компьютером можно было не сидеть. Ну а сейчас все по-другому. Что же касается того, что у нас происходит по рынку. Смотрите. В первую очередь, на что обращать внимание. Вот здесь у нас вышел он фар. Окей. Здесь достаточно хорошо зашли в рынок. Здесь хорошо вошли в рынок. И в принципе цену-то протолкнули из этого флета. Опять же, -таки, что касается флэта. Вот да, почему я рекомендую торговать на S&P 500 своим студентам? Это самый техничный инструмент, в принципе, который есть на бирже. Он понятен и он он, в принципе, понятен и он логичен. Был флэт? Есть. Появились кластерные вливания, вытолкнули. Еще одни кластерные вливания вытолкнули. Если бы их не появилось, но ну, мы бы не вытолкнули. Вот опять кластерные вливания опять выход. Поэтому перед, перед каким-либо кипишем, можно так сказать, вы в любом случае увидите это на рынке. Увидите. Поэтому для, скажем так, новичков этот инструмент, мое мнение, идеален. Один минус входит он не так много. Будет он не так много, но тем не менее долларов 600 за заработать возможно. Так что, ну, пользуйтесь. что касается, что мы можем увидеть по СНП 500 на предстоящем неделю. В первую очередь, на что хочу обратить внимание, во-первых, раз, да, то есть, значительные классные вливания, от которых мы ушли вниз, которые не позволили цене уйти наверх. Давайте я сейчас пока удалю. Ну, и потом мы, в принципе, это разберем. То есть, они не дали уйти цене наверх. О чем это говорит? То, что, во-первых, во крупный участник рынка зафиксировал свои позиции, не дается не расти. То есть это два варианта: либо э -э, прогнозируют движение вниз, маловероятно, либо накапливают позицию. Опять же, таки, не забывайте, что как раз-таки процентная ставка. Процентная ставка у нас будет 14 числа в среду, через неделю. В принципе, успеем мы с вами еще один раз встретиться. Что там возможно? Многие аналитики считают, что процентную ставку будут повышать. А так это или нет, гадать смысла нет, но в любом случае, в любом случае, по логике, по экономической логике, когда процентную ставку повышает, валюта укрепляется, то есть доллар, а индексы падают. Да? То есть, дорогой доллар. Акции дешевеют, след за акциями дешевеет индекс. Поэтому э, по логике, если ставку понизит, мы можем увидеть падение индекса. Да? Но опять-таки, это по логике. Сейчас э, с логикой достаточно сложно, и поэтому может произойти все, что угодно по индексу. Тем не менее, тем не менее, на что я хочу обратить внимание? В первую очередь, я хочу обратить внимание вот на эту пустацию. Да? То есть вот этот импульс на когда мы выходили с LET. Мы достаточно бодренько так вышли, но эта пустота у нас осталась. Рынок пустоту не любит, поэтому в любом, случае, в любом случае, вот это все, давайте даже вот так, будет проторговано рано или поздно. Вопрос только времени. Поэтому все, кто торгует S&P 500, я советую обратить на этот участок свой кристальный взор и не забывать, что здесь остался даже не то чтобы интерес, Сюда цену рано или поздно спустят, чтобы вот эту высоту проторговать. Опять-таки, не забывайте, здесь у нас вполне возможно остались зависшие лимитки, когда по рынку проталкивают цену, и их нужно закрывать. Так что, в принципе, можно посмотреть, много ли их. Да, они есть. Они есть, то есть вот лимитки, вот они, зависшие лимитки, вот они... Я сейчас говорю про зеленые квадратики. Это у нас кластеры. Если будут вопросы, я после записи, в принципе, расскажу. То есть вот у нас зависшие лимитки. Это зеленые классные, классные дельта. И их частотные роботы, маркетмейкеры, в принципе, могут идти и закрывать. В первую очередь, в первую очередь, на что стоит обратить внимание сейчас? Сейчас давайте разберем сначала сначала вот так а потом уже перейдем на кластер в первую очередь в первую очередь обращаю внимание на эту, на эту область область достаточно интересная. вот в принципе вот видите скачет давайте возьмем 24 37 75 и давайте еще одну натянем. 24, 36, 25. Вот такая область на данный момент является областью сопротивления. А область сопротивления является достаточно такой сильной. Залили здесь почти 350 тысяч контрактов и просто так ее вряд ли дадут пробить. Поэтому в первую очередь, в первую очередь, если будет движение, если будет движение наверх, давайте цвет поменяем. Если будет движение а, наверх, то в первую очередь к этой области. Дальше возможно какие-то ложные пробития, но в первую очередь, в первую очередь я смотрю вниз. Так, сейчас секунда. Я смотрю вниз. Вопрос только куда? Давайте разбираться во у нас есть вот эта область. Для тех, кто не знаком с платформой АТАС, я сейчас обращаю внимание вот на этот зелененький квадратик. Что это такое? Это кластерное вливание, даже не кластерное вливание, это точный заход в рынок одного крупного участника. В данном случае здесь у нас прошло 3000 контрактов. На самом деле, если бы мы говорили года три назад, 3000 контрактов было практически невозможно увидеть. Сейчас это, данный инструмент сильно потолстел, рынок стал тяжелый и в принципе уже считается нормой. Что это значит? Вот на данном участке кто-то зашел, ну, нажал и бай-маркет, тремя тысячами контрактов чтобы понимать, насколько участник крупный. 3000 умножаем на 300 долларов. Это только сходу полтора миллиона, это внутри дня. Умножаем еще на десятку, это 15 миллионов долларов с переносом позиций. А то, что позиции были перенесены, в принципе, тут особо гадать не стоит. Поэтому здесь просто кнопочкой Buy было влито 15 миллионов долларов. Так что решайте, крупный этот участник или нет. И вот мы видим результат. Тест этой области данный участник не дает цене опуститься уходит наверх черная тесты этой области уже более грязные опять таки не дают его в принципе мы видим 3500 влили в рынок скажем так подопнули цену защищает то есть не дает цене упасть мне кажется что вполне вполне вполне вероятно что вот такое вот телодвижение такое может быть, не совсем красиво, но до процентной ставки мы можем видеть. Если бы я был, допустим, крупным участником, я бы захотел вот здесь как можно больше народа обмануть, набрать необходимую позицию, уже во время процентной ставки ночью уже делать импульс. Но, тем не менее, возможно, какие-то отбежение до. Кстати, вот. есть, что я ожидаю в первую очередь на предстоящей неделе? В принципе, то же самое, что я и здесь ожидал. Это флет, Это выстроен с последующим выстрелом последующим уходом из него. На данный момент, на данный момент, судя по тренду, ну, опять-таки, тренд всем понятен, виднеется дальнейший дальнейшем пока перспектив, не считая процентной ставки, снижение sp 500 лично я не вижу. Опять же, таки, опять же, -таки, если нефть продолжит дальше дешеветь, это дополнительный плюс к отчетности по акция и, следовательно, акция будет дорожать, индекс будет дорожать. Опять-таки, при прочих равных. связи с чем? В связи с чем? На что стоит также обратить внимание, вот на это классное вливание. В принципе, в принципе, как видите, вот у меня вот здесь это профиль рынка. Что такое профиль рынка? Это индикатор, который показывает проторговку, то есть графический объем, но горизонтально по каждой цене. Красным отображается самый проторгованный уровень сзади. То есть в, первую очередь, в первую очередь, если будет э, движение вниз, если будет движение вниз, давайте я сделаю серым все же. Оно э, в первую очередь, я считаю, закончится ну, либо здесь, да, 24, 29, 50, либо может ходить чуть ниже, 24, 24, 75. Вероятность, что сходим сюда уже на этой неделе, теоретически она есть. На практике, честно говоря, на данный момент не особо верится, да, что мы сходим сюда. Поэтому давайте чуть, -чуть красивее все это дело оформим. И вот так. Пусть будет незначительный уход. И что касается движения вниз. На самом деле, да, безусловно. Если же все-таки покупатель у нас окажется консервативный, опять-таки, как понять, а консервативный покупатель или агрессивный? Может быть, не совсем корректный пример, но тем не менее. Давайте возьмем уровень Fibonacci. Вот так. На, на весь инфлятор смотрите. Желтый уровень, красный уровень, что это такое? Это возможно всем знакомые 50% Fibonacci и 70% Fibonacci. Да? На что я обращаю внимание в первую очередь. Если мы отбиваемся от 70% вверх и наверх, покупатель агрессивен. То есть он не дает цене скорректироваться. Опять-таки, Почему цене необходимо корректироваться? Закрывать зависшие лимитки. Поэтому если мы отбиваемся даже от этого уровня, значит он готов пойти на вот эти потери. Потому что цель у него перекроют все издержки. Здесь а, с чем, с чем. Вот три, а, скажем так. Давайте все-таки удалю. И сделаю вот так. То есть три наиболее, оп, даже не три, четыре оптимальные точки на вход. Это 24, 28, 50. Это 24, 24, 75. 50 процентов скажу честно 50 процентов я не припомню чтобы отрабатывалось по фибоначчи это 24 21 ровно поэтому называть его не буду но тем не менее имейте в виду. если, если уж у нас совсем консервативный покупатель это полностью возврат к, к верхней границе это это примерно у нас 24 16 и от 24 16 уход вот вот так Пока покажем. мне виднеется дальнейший флэт, дальше, то есть сегодня-завтра мы поплетим, возможно, более интересный момент будет уже на выходе информации, статистики по нефти, то есть, возможно, какой-то ложный выход, и дальше уже, дальше опять-таки движение. Опять же таки, почему я говорю именно так? Потому что ну, вот, в первую очередь мне бы хотелось, чтобы цена так сходила, чтобы иметь наиболее ликвидную цену и наиболее оптимальную цену, чтобы зайти хорошо в лонг. В первую очередь среднесрочно, потому что цели у нас как раз-таки вот такие. Первая цель это 24,50 ровно. Так. Ладно, не буду сейчас тратить время. Пусть будет, будем считать, что это 24,50 ровно. Это первая цель. Давайте я вот эту стрелку возьму и, в принципе, покажу по цели. Первая цель 24.50 и возврат к границе. Вторая цель 50.54 и возврат к границе. И крайняя цель это 62.75, на данный момент она маловероятна и достижима только при том, что ну, если на рынке произойдет какой-то какой акт. А в связи с чем первые две цели, считаю, я считаю, наиболее оптимально вот эта область, опять-таки достаточно сложная психологическая цена, ровная 24.50. Здесь, я думаю, цена может посвятить или просто дать импульсы и уже откатиться. Вероятность того, что сходим сюда, пока на самом деле очень очень минимальна. Это что касается индекса S&P 500. Как вы цели 2050, исходя из каких соображений? По поводу программирования отвечу после, по поводу цели. Из каких соображений? Если мы говорим про уровни поддержки и говорим про откат, предположим, если сейчас заходить в продажу с целью взять коррекцию, я в принципе объяснял, я основываюсь на, в первую очередь, это да, то есть это вход в рынок крупного участника рынка. Опять-таки, что такое print Это графическое отображение ленты принтов но в более понятном для всех, скажем так, визуальном отображении. Во вторую очередь, это кластерные вливания крупные. И в третью очередь, я использую определенные вещи из технического анализа. Это ЛПС, уровня поддержки и сопротивления. И непосредственно профиль рынка, это, это ПЦ и максимальный профиль рынка. Это что касается движения вниз. И что касается движения наверх, опять-таки, не забывайте, мы сейчас находимся на исторических максимумах и вероятность более-менее точно сказать, куда цена пойдет, 50%. И на самом деле здесь все максимально просто. Либо я угадаю, либо не угадаю. То есть здесь уже небольшой элемент угадывания есть. Потому что сказать, где остановить на исторических хаях, когда цена никогда не была, практически невозможно. Беру самый доступный инструмент этого уровень Fibonacci и просто и просто натягиваю на этот вопрос. Поэтому вот эти области, это исключительно фибоначчи, вот эта область, это область круглый, кратный психологический центр. По поводу СНП-500 если будут вопросы. Welcome, а мы продолжаем. Возвращаемся к золоту. Но в принципе золото как раз таки делает то, что ожидалось и надеюсь, надеюсь, что-то интересное произойдет. В первую очередь давайте посмотрим, что мы прогнозировали по золоту. Так, золото. Опять-таки, не забываем, что так, так, так, так, так, так. Нет, здесь они уже перешли. Серые, скажем так, значения. Прогнозировал, что цена была такая возможность, что цена сходит вниз. Это у нас 51,70 вот сюда. То есть была такая возможность 30 30 вот здесь мы с вами разговаривали. Здесь была такая возможность, что цена сходит сюда, но тем не менее не сходила. Она сходила вот, достаточно хороший уровень 62, который уже неоднократно нам давал возможность заработать. Вот Но как раз таки уровень 62.1 более точный, но 62 ровно. Так, более лицепри и в принципе то о чем я вам говорил движение вниз и, и сразу же от этого уровня наиболее вероятно 80 процентов я вам говорил движение наверх да? первая цель первая цель это 75 то есть это обновление вот этих аев вот обновление вот этих аев дальше я говорил о 79 83 и глобальная цель 13-16. И смотрим. 79. Вот она. В принципе, вот он. Импульс на нонфарме. Вот 79. И здесь э, цена как раз-таки начала тормозить. Это как раз-таки та область сопротивления. Первая, которая была возможной. Отсюда мы могли откатиться. Вторая, 83. Вот она, 83. И в принципе, вот мы видим. 83. А, здесь... Здесь на истории, как вы видите, образовался гап, был гап, в принципе, при закрытии этого gap, при закрытии этого гапа цена как раз таки начала флейтить, причем я вас и предупреждал. Поэтому все, кто среднесрочно или внутренне пытались торговать, в принципе, вот это эта 83 она была краеугольным камнем. И дальше уже нужна была коррекция. Единственный момент, что цена у нас сразу же ушла. Сразу же, в принципе, ушла к этой области. Это, скажем так, наиболее интересная область для меня в ближайшие одну-две недели. Думаю, даже одну неделю, если ставку поднимут, то мы достаточно быстро здесь окажемся. К сожалению, к сожалению, я рассчитывал, что цена сходит уже сюда и отсюда можно будет закупиться. Но пока не сходили. Но тем не менее, давайте посмотрим, что нам рынок показывает. По хаям у нас проходят бигпринты. Опять же таки не забывайте, что, что есть бигпринт. Нужно смотреть на исходную реакцию. Если, если э, прошел бигпринт, как допустим вот здесь, да, и цена у нас растет, это значит э, зашли реальные деньги, даже не то, что реальные деньги, зашли по рынку и просто протолкнули цены наверх. Если же мы видим... Э, это опять-таки покупки. Вот в данном случае мы видим, допустим, красные бигпринты, продажи, и от них мы уходим. Здесь уже были просто элементарно стартовки. В первую очередь, обращайте внимание на то, как цена себя ведет на тот или иной бигпринт. Если мы от него растем, да, то есть идем в сторону, красная это продажи, зеленые это покупки. То есть если от зеленых мы растем, значит это проталкивает рынок наверх. Если зеленый проходит и мы падаем, значит проходит. не обязательно стопы могут просто элементарно происходить закрытие сделок. Да? Закрытие сделок. Но ну, в первую очередь это стопы. И в данном случае мы как раз таки видим, что битпринты проходят, но от них мы не растем. Да? И в принципе баланс у нас начинает падать. В первую очередь, о чем это говорит? О том, что основные позиции основные позиции прикрываются. То есть слишком уже очевиден, очевиден тренд, и а, крупный участник рынка своих целей добился и сейчас, в принципе, может переводить дух. Плюс необходимо рынку выдохнуть, необходимо скорректироваться, необходимо с трамвая снять всех лишних пассажиров, поэтому допускай, допускай, что ближайшие три, три дня, среда, четверг, пятницу, мы увидим коррекцию. И, в принципе, области коррекции я отметил. Наиболее фундаментальная область, в принципе, она здесь одна единственная, это как раз -таки вот эта оптическая область, вот эта оптическая область, о которой я говорил неделю назад, в принципе, где мы и остановились, это у нас область 80,5-85. Ну, скажем так, такая достаточно крупная. И наиболее проторгованный объем. Плюс он является подсом всего дня. Все вот этой проторговки. Это 83,50. В, в связи с чем? При, э, откате, при откате вниз. Наиболее, наиболее интересная точка на вход, где можно даже немножко не жадничать и сделать стоп чуть больше, чем вы обычно делаете, это область, это вот эта область, и непосредственно точка на вход это 83.50. То есть на данный момент, при условии, что ничего не изменится, я буду покупать от 83.50. Это в первую очередь. То есть мне бы хотелось увидеть вот такую коррекцию. Опять-таки, при условии, что все-таки у нас сейчас уже покупатель консервативный, и он коррекцию даст. Если же, если же, все-таки, он достаточно жаден, жадный, и не даст нам эту коррекцию, то или даст не то тело движения вот такие. Опять же таки, много будет, суд понимаете, много будет зависеть. Сейчас может начаться мандраж, потому что опять же таки, через неделю процентная ставка. Да, там делают различные прогнозы, будут повышать, не будут повышать. Но, тем не менее, в любом случае, вот эта непонятная не ситуация, она все равно влияет. Да? То есть она все равно влияет на умы инвесторов. Поэтому э с, с, с их точки зрения, с их точки зрения, учетом да, что, -то, что непонятно, что будет происходить с долларом, да, Повысит, не повысит. Они могут продолжить покупать золото, но опять-таки цена и график нам нас выручает. Обращаю внимание на красивую цифру 1300, ровную, красивую. Да? В принципе, мы видим такую бетонную стену. Вот если, вот сузить, если сузить, вот смотрите, насколько отличается здесь у нас лимитные продажи. Это графи графическое показание стакана. И здесь, в принципе, у нас, насколько помню, почти 700. Нет, э уменьшилось уже 620 контрактов. То есть их выставили просто элементарно по той причине, чтобы этому манипулированием рынка. Чтобы не дать цене расти. Это первоначальная причина, почему мы эти лимитки, в принципе, видим. А в связи с чем, при торговле тоже на это обращайте внимание. Если вы видите, что выставляют такие неадекватно большие лимитки, особенно если уровень такой хороший, красивый, как здесь 1300 ровно, это, знаете, что это бетонная стена, этот уровень будет защищать, это просто манипуляция, чтобы начали закрывать позиции, что мы в принципе уже видим, а чтобы в принципе развернуть рынок. Это первоначальная цель. Идем дальше. Идем дальше. Так что 1300 пока вероятность что мы пробьем минимально. связи с чем в первую очередь это движение вниз. Две, две области, три области откуда стоит искать непосредственно покупки. Первая область это вот эта вот небольшая коррекция. Когда мы немного занялись, начинаем продолжить движение. Опять же почему я обращаю на эти области внимание. Как минимум здесь появлялись, скажем так, появлялись продажи. Да? Закрывали часть позиции, пытались откатить, и тем не менее, тем не менее, цена уходила наверх. Здесь остаются реальные продавцы, которые, в принципе, будут желать зайти в рынок своими деньгами и попробовать продавить цену вниз. Опять же, таки, напоминаю, за счет чего зарабатываем мы на рынке. Когда мы зарабатываем, кто-то теряет. То же самое и с крупными участниками рынка. Только у них в принципе цель, чтобы все вокруг теряли, чтобы создавалась ликвидность денег, и в принципе они зарабатывали на этом. Поэтому, что может происходить вот здесь на этой цене? При подхождении цены, если здесь будут реальные покупатели, и их будет достаточное количество, им дадут зайти, то есть возможно небольшое движение вниз и после их постараются вести наверх, как можно быстрее. Чтобы они закрыли свои позиции, либо по стопам, либо по маржанкову. В связи с чем, давайте я вот это движение вот, скорректирую вот, ну, вот к этому уровню, вот к этому профилю рынка. Здесь у нас 12,6,5. Поэтому вот такое движение первоначально, оно возможно. Если если вот этот уровень, скажем так, смогут снести, менее качественный уровень у нас находится по цене 86,90. А вероятность, что здесь остановится, на самом деле минимальна, тем более тут достаточно близко как раз-таки наша тактическая область, поэтому мое мнение... Этот уровень стоит учитывать, но заходить от него категорически не рекомендую. Если уж все-таки снесут, я бы даже вот, вот так сделал. Если уж все-таки снесут, если вот этот уровень снесут, пойдут вниз, то уже заходить непосредственно отсюда. Да? заходить непосредственно отсюда. Вероятность того, что сразу уйдем наверх, она безусловно присутствует. Она безусловно присутствует и возможно какие-то фундаментальные данные риски в первую очередь по валютам могут как-то отыграть, возможно что-то по Австралии будет но тем не менее тем не менее на данный момент времени когда мы с вами разговариваем возможности вот просто так взять и дальше пойти наверх я не вижу на данный момент я вижу слабость покупателей что дыхание нужно переводить и вижу коррекцию коррекцию вот, в принципе, вот так что касается глобальной цели вот у нас есть область это 1305 1311 и глобальная моя цель это 1316 рублей. Давайте посмотрим что это за цель такая. Так, к сожалению, АТАС не даст нам посмотреть но окей. Okay. В принципе, давайте сначала тогда вот по этой объясню, почему именно эта область это обновление, в первую очередь это обновление хаев, которые были у нас а, в апреле. То есть, в принципе, мы к ним плотно подобрались. Я думаю, ну, нужно сделать передышку и уже сделать такой качественный, существенный рывок вперед. Что касается 13.16, у кого есть возможность, посмотрите, там а, на историю была достаточно хорошая хорошая область и есть несложно, если вам интересно, вы, пожалуйста, про нее тогда потом в комментариях после вебинара напишите. Что касается, что касается немного технического анализа, возьмем Фибоначчи, возьмем и мы как раз таки видим, что откаты, в принципе, невозможны, ровно по Фибоначчи, и мы видим вот эти цели. В частности, вот эта область очень хорошо отыгрывает, очень хорошо отыгрывает, поэтому в первую очередь, в первую очередь, мы можем увидеть здесь окончание движения и дальше уже вклад. На что опять-таки обращаю внимание, если, если вы вот у вас есть торговые методики, вы видите в принципе цель, если она подтверждается уровней фелоначе пацаны, гистограммы, там какие-то, не знаю, развороты происходили, еще что-то, еще что-то, или еще что-то, что что например, ну, вот, да, То есть у нас был уровень, раз подтверждение, два подтверждения, достаточно хороший уровень, и именно здесь стоит прикрывать позицию. То же самое, да. У нас есть область, здесь обновление хаев, у нас плюс подтверждается Банач, плюс у нас есть дополнительные, скажем так, вещи, которые подтверждают, что именно здесь цена может становиться. Следовательно, почему бы к этому и не прислушаться. По золоту у меня, в принципе, все. Основное движение я вижу сейчас вот так. Есть вероятность, что мы пойдем сразу вот так. Давайте я отмечу другим цветом. На самом деле, данная вероятность это не более 20%. То есть, что вот так сходу мы пойдем пропивать. Возможно, но маловероятно. По вопросу. По бигпринту, да, абсолютно верно, это крупная заявка по рынку, даже, даже не заявка, это именно уже позиция, то есть это ордер уже исполнился. По золоту, наверное, идут на хай трамповского шпиля на 13.37. Да, как раз-таки спасибо, что напомнили, 13.37 точных цифр не, не помню, поэтому не, не стал тратить время, безусловно, туда мы и движемся. Куда мы движемся 1337 это у нас будет это у нас будет Давайте посмотрим где но это даже не средний срок скажем так для трейдеров топ-стоп-трейдеры это уже такое стратегическое решение и достаточно быстро мы к нему не подойдем поэтому да стоит как-то к нему присматриваться но пока это это фантастика и нам он не интересен. Вот у нас есть три уровня. Давайте Fibonacci удалю, чтобы уровень стало резко меньше. Удалю вот этот. Вот. вот так более-менее. Наиболее интересные это у нас раз. 13.10. Отмечу. И 13.05. Вот. Наиболее интересно для нас уровень. Все ну и самый оптимальный 13-16. Все остальное нас не интересует. Опять же таки не забывайте про вот эту лимитку. Это что касается золота. Что касается евро. В принципе тут даже прогноз остался. Можно скриншот не открывать. Так. Да, вот евро. Вот в принципе о чем была речь. О чем была речь? 30-30 мая, вот здесь мы с вами заседали. Я планировал, что негодяй сходит сюда, и в принципе здесь можно будет неплохо так затариться. Но, к сожалению, не сходили. Опять-таки, к сожалению, здесь не видно битпринта. Вот он как раз-таки здесь находится. То есть здесь мы раз покупали. В принципе, хорошая покупка на 500 долларов. И планировал, что здесь среднесрочно получится с ретеста зайти. И уже совершенно с другими целями заработать 2 тысячи долларов. К сожалению, да, Ну, ничего страшного. Бывает. Ушли. То есть, скорректировались и сразу, в принципе, ушли. Не могу сказать, что ушли от этой области, потому что она не совсем красивая. С достаточно с натяжкой. То есть, мы ее переходили, но, тем не менее... Ну да, то есть, вот сейчас если натянуть на историю, да, видно, а в реальном времени я бы, ну, не в жизни, если купал. В итоге, что мы видим? Уход наверх. Опять же, обращаю внимание на подсыв вчерашнего дня. Вот смотрите, вот был подс, к нему подошли, скорректировались, дали вам возможность заработать 190 тик. Для внутреннего трейдера, в принципе, неплохо. Не всегда, к сожалению, отрабатывает, но тем не менее. То есть, сходили, скорректировались, и дальше уже мы пошли наверх. А, что здесь есть интересного? Опять-таки, пятница, опять-таки, non-farm, опять-таки, bitprint, который, в принципе, опять-таки отрабатывается, который даже внутренне позволяет заработать 200, даже 220 тиков, позволяет заработать. И сегодня опять был с него RTS, который уже позволил бы вам заработать 330 пунктов. В принципе, уровень достаточно хороший. Что в первую очередь я вижу? Движение наверх пока ни капли не отменяется. Все происходит ровно так, о чем мы и говорили. Движение к этому уровню откат, движение к этому уровню откат, но, к сожалению, не сюда. То есть, на данный момент ситуация немного поменялась, и уже отката к этому уровню на самом деле я уже не вижу. В первую очередь, в первую очередь интересно. Интересно нам посмотреть на как раз таки вот этот уровень. Давайте сейчас поменяем его на. Так, это у нас, это у нас. Ну плюс-минус это у нас 12, 1 12 500. Немножечко, скажем так, скорректируем. На самом деле он чуть-чуть повыше. Я бы даже взял ну, где-то 520. 530. Как-то так. На данный момент что что вижу? На данный, это у нас движение наверх от этой области, точнее даже от этого уровня. Закрывать вот эти цели. В первую очередь закрывать вот эти цели, то есть обновлять вот этот хай. Это у нас сейчас... Это у нас 13.010. 13.010 и 13.610. Дальше уже, возможно, какие-либо тел-движения. Здесь, скорее всего, обновят, но могут, могут, безусловно, скорректироваться. Скорр... Так, давайте немножко простим за задачу, но я не Да, то есть это То есть могут скорректироваться к, данным, к данному пацу. Это самый проторгованный уровень, как я уже неоднократно говорил, и, и попробую движение наверх, либо сразу движение наверх. То есть на данный момент без учета процентной ставки виднеется, виднеется лонг Это наиболее оптимальное, скажем так, торговое решение. Вероятность того, что сходим вниз, она может быть, к счастью, может быть, к сожалению, она остается. Движение вниз. Как бы я хотел его увидеть. Опять-таки, при коррекции 13.010 это было бы оптимально. И движение движение вот, скажем так, вот к этой области. Да? То есть, вот к этой области а, здесь есть достаточно большое количество уровней сопротивления. Это и вот эта область, и вот эта область, и вот эта область. И вероятность того, что вот так мы легко и просто сходим, на самом деле остается да, минимально туда не 20-15% поэтому если вы видите продажи я вам рекомендую это, ну, на свой страх и риск либо торговлю исключительно внутри дня а в основном же в основном же я бы порекомендовал вам торговать по тренду тренд у нас восходящий сопротивление минимальное и на самом деле пока мы не обновим ну хотя бы вот вот эти вот лои давайте отмечу, пока мы не сходим к этой области мы не закрепимся, каких-то более-менее существенных продажах я бы не стал говорить. То есть пока исключительно лонг. И вот с этими целями. Так, так давайте я потом это почитаю. А По евро вопросов нет. Если будут вопросы, вы пишите. Что касается звезды YouTube в кавычках, это новозеландский доллар. На самом деле, хорошо хайпанул. Летим наверх. А о чем была речь у нас на прошлой неделе? Речь на прошлой неделе, в принципе, вот у меня все осталось. Шла о том, что вот этот уровень, 17, сколько он там? Так, так, а, мы же еще на новый контракт пришли. В принципе, вот этот уровень 7096 мы обновим. То есть снесем стопы и, в принципе, скорректируемся. Вот оно у нас, движение в принципе, идет. Вот оно у нас идет. Это движение вниз. Первая точка на, скажем так, на разворот казалось не совсем качественная я бы даже сказал совсем не качественная это 70 73 вторая точка планировала 70 40 она была наиболее интересно рынок как я обычно посчитал немного по-другому взял что-то среднее и отсюда в принципе ушел отсюда в принципе ушел За основу взял есть вам видно здесь видно здесь в принципе есть пустота и вот такой промежуточный у нас объем вот он объем отсюда мы и ушли в принципе, в принципе, у кого был АТАС, могли это определить, заметить. Ну, как. Да, если есть вопросы, пишите. На самом деле, я на этот объем не обратил внимания. Такое, к сожалению, тоже бывает. Тем не менее, вот отсюда ушли под закрытие сессии, и мы, в принципе, летим наверх. Летим наверх. Вероятность того, что продолжим лететь наверх. По факту 50 на 50. По факту 50 на 50. На самом деле сложно сказать, что ждать вот этого инструмента. Что ждать от этого инструмента? И, и возможно ли откат? Во-первых, очень-очень тонкий инструмент, как вы видите, в стакане ничего нету, торгует все что, все, что, скажем так, поближе. Просто грошовые бигпринты по 160, а обычно это по 80-90 контракт. Поэтому что-то здесь ожидать. Но достаточно сложно, достаточно сложно. На что можно скорректировать, да, и заходить в покупки, когда в принципе мы вернемся вот к этой области. Есть, в первую очередь, первую очередь, я бы подожал коррекции, это было бы наиболее правильно вот в эту область. Вот эту область, даже посмотрим чуть более точно. Да. То есть, я бы подожал коррекцию вот в эту область и непосредственно покупки вот с этого уровня. Вот с этого уровня. Опять же таки, опять же таки, э, при условии, при условии, что процентную ставку-то никак не поднимут. Если же процентную ставку поднимут, я думаю, новозеландский доллар полетит достаточно как существенно. Поэтому давайте сделаем несколько вариантов. Если если э, э, непосредственно инструмент успеет, он сходит. К этой границе к этой границе и, и при условии что не будет э, существенного давления э, от инвесторов на инвесторов мы можем даже скорректироваться не думаю не совсем так я думаю в первую очередь вот так вот к этому уровню уровень ну, давайте более круглый 7190 возьмем 7090 смотрите если мы, если мы уходим вниз то уровень 71.90, вот так скажем так, на коррекцию, а дальше уже у нас подспевает процентная ставка. Если уходит наверх, скажу откровенно, более менее существенных, скажем так, целей назвать сложно, можно тут только использовать в Fibonacci на самом деле, либо открывать какой-нибудь метатрейдер, потому что, к сожалению, в Атасе невозможно посмотреть и смотреть, как оно было на не стоит. То есть при движении на наверх, при движении наверх отдельным цветом. В первую очередь это 72.40 72.60 опять же давайте вспомним что в первую очередь в свое время было интересно это вячеславу в данный инструмент поэтому вячеслав если у тебя есть интересные торговые мысли пожалуйста напиши напиши Никита, на самом деле когда все так летит сильно тут, э, уже не знаю правда что с ним делать покупаешь покупаешь потом уже как то не покупаешь вот, покупать элементарно становится страшно все с чем Торговая рекомендация, пропустите пока этот инструмент, все кто торгует, и дождитесь какой-то какой развязки, то есть если будет коррекция, то присматривайте покупки отсюда, и если коррекции не будет, на самом деле сложно что-то советовать, наверное даже я вот сделаю вот так, и это будет единственная торговая рекомендация. Если мы скорректируемся, то мы скорректируемся. И здесь уже что-то можно более-менее качественно и безопасно э, покупать. Если мы не скорректируемся, ну, покупать вот здесь на хаях, чтобы э, авось сюда сходил, ну, не знаю, не знаю. Поэтому лучше подождать. На самом деле здесь возможен хороший качественный фикс-префикс. Только что сейчас посмотрел. И, смотрите, при условии, при условии, что мы сможем сходить вот так, Давайте пока сделаем другого цвет, Вот так. И, и потом уже сюда. Сейчас я цвет поправлю, чтобы он у вас не смущал. То есть, смотрите, мой любимый фикс-префикс. Наверное, единственное, что я использую из графического анализа, который, в принципе, подтвержден как статистикой, так и пояснением на объемах смотрите то есть, есть в принципе рискованная покупка при при подтверждении при появлении сигнала сигналов отсюда можно посмотреть да, то есть, и поискать покупки опять же таки со стопом но если брать грамотный стоп это не меньше чем 17 пунктов это грамотный стоп есть, можно попробовать купить если снесут то что бы я посоветовал дожидаться это обновление вот этого лоя это обновление вот этого лоя после возврата вот в эту тактическую область к этому флету и вот с этого объема 7138 ну, может быть чуть повыше сходит а, в первую очередь 7138 давайте вот так скорректируем, 7138 это искать продажи в первую очередь вот в эту тактическую область давайте тоже отмечу то есть здесь у нас зародилось вот это движение. То есть здесь было накопление. И сюда мы можем вернуться. Поэтому наиболее оптимальный, я бы сказал, то есть на данный момент пока это 20%, что мы так пойдем. Но наиболее оптимальный, скажем так, оптимальным телодвижением, это дождаться, когда мы сходим вниз и при возможности продавать отсюда. Это наиболее оптимально. Опять-таки это будет на... Против тренда на данный момент вот это обновление, оно будет уже в принципе решающим. Поэтому новозеландец это в первую очередь сидеть на забыли и не рыпаться. Газ. Опять же таки по поводу новозеландского доллара. Будут вопросы, welcome, спрашивайте. Разберем. По поводу газа. По поводу газа. А, так, какая там цена? 3,020. 3,020. Вот в принципе... В принципе, 30, вот, 30 мая, вот мы с вами общались, и цена 30.20 была для меня наиболее оптимально Вот она, 30.20. А промежуточная, промежуточная цель была 30.095. 30.30.95. Вот она, 30.095. И, в принципе, обе цели мы взяли. Обе цели мы взяли и я бы сказал, существенно-существенно сходили вниз. Да, а в, первую, в первую очередь это на, на результатах, на статистических данных по нефти. Потом уже добавили результаты по, по нонфарму. Откатили мы вниз. Отчеты не но допускаю по реакции, что сокращения были в том числе и по, по нефтегазодобывающей отрасли. Опять же таки, газ это производная от нефти, и в принципе результаты той глобальной истерии, которая происходит по нефти у инвесторов, она отражается на газе. В принципе, Energy и кроет позицию сразу комплексно по, по всему направлению. Что сейчас можно ожидать? Что сейчас, в принципе, происходит? Пятницу отметил для себя хороший интересный уровень. Вот она область. Вот она, область, которую мы кальнули пока. И, и в принципе, ушли. Интересная, достаточно область. И настолько интересная, что не дали даже, в принципе, ее пробить сразу. под и ушли. Что сейчас возможно? В первую очередь возможен э, откат вот, вот к этой области. Скажем так, 2,995 э, и 2,983. То есть возможен откат вот сюда. Это будет у нас своеобразный кривый, достаточно тем не менее. Фикс-префикс и уже движение. Вот такое. Ну, опять-таки, опять-таки, э, корреляция по нефти и газу есть. И чтобы вот он совершенно ходил по-другому маловероятно поэтому с точки зрения скажем так того что рисует цена хотелось бы увидеть но будет или не будет маловероятно на данный момент пока маловероятно допуская что сейчас попробуют снести снести лишних пассажиров и уже в принципе пойти дальше на самом деле я думаю по газу по газу опять таки смотреть от какой области мы сейчас отбиваемся вот, а от этого отбиваемся, так все прикольно. Вот. Да. В принципе, попробую, был ложный вынос, ретесты сейчас пока останавливаемся. Если если говорить о движении наверх, это, наверное, даже уберем xпреfix. И а, обратим внимание вот на эту область. На самом деле все цели, которые я вам называл на протяжении ну, практически уже полтора месяца а, по газу, в первую очередь берутся, основываясь на вот, э, вот этот уровень. Да? То есть вы видите, такая змейка, это тот же самый подс, это то же самое, что вы видите здесь на гистограмме. Просто она динамически меняется а, в зависимости от а, вот этих данных. Здесь у меня стоит контракт. Если же поставить, допустим, неделю, вы в принципе видите, что они сопоставят. Здесь чем? На что обращаю внимание? В первую, очередь, в первую очередь у нас интересная цель это вот она интересная цель 30 70 второе это у нас 30 ну, плюс-минус 30 50 поэтому вот эти цели вот эти области будут для нас являться достаточно хорошим пока не фундаментальным тем не менее хорошим а хорошей областью Сопротивление где цена может развернуться. Плюс обращаю внимание, что здесь у нас не только вот этот динамический уровень, да, динамический подс, но еще и уровень поддержки сопротивления. В принципе, он у нас уже на истории подтвержден. В связи с чем? В связи с чем в первую очередь, в первую очередь стоит аккуратно, опять-таки, при подтверждении искать продажи вот с этого уровня. 30, То 0,70 а цель пока на самом деле абстрактная. Куда может газ ходить, В принципе, достаточно он может хорошо сходить вниз, потому что истерия истерия в принципе пока по ресурсам продолжается, и конца играет пока не видно. Так что возврат в эту область он возможен, но.. Честно скажу, это не приоритетная цель, и по газу какой-либо такой основательной цели нет. На самом деле, в идеале, в идеале, да, то, что сейчас показано, это флэт вот в этой области. На самом деле, -bat -bat с вот в этой области пока ну, что-то более-менее не разродится. Более существенных, скажем так, мыслей. Сказать сложно, То есть сказать сложно, есть определенные области. Я бы вам посоветовал эти области взять как потенциальные точки разворота и дальше уже проторговывать, исходя из вашей торговой методики. Поэтому по газу я сегодня каких-либо рекомендаций, скорее всего, не дам. Есть определенные мысли, я допускаю, что они появятся уже завтра, послезавтра, на данный момент существенных рекомендаций, на котором вы можете, благодаря которым вы можете заработать на данный момент, тем не менее после записи если у кого есть у кого-то есть предложения или какие-то мысли с удовольствием обсудим и последнее, о чем мы с вами разговариваем это у нас иен в принципе, в принципе иен у нас опять же таки точно так же сохранился на графике вот оно телодвижение и я планирую, что мы сходим вот сюда и отсюда уже пойдем наверх в принципе в принципе то, то же самое и произошло сходили скорректировались но тем не менее мы э, э, отработали вот эти да абсолютно верно мы отработали как раз таки вот эти 20 процентов такая вероятность оставалась оставалось что мы сходим вот в эту область в принципе в эту область как раз таки мы исходили, закрыли все давайте посмотрим как оно было Видите, вот эта область, это проторговка, такти, тактическая область. Вот она. Она основана на вот этих классных вливаниях. Мы сходили, закрыли абсолютно все зависшие на этом движении лимитки. В а, принципе, ну, Нет, здесь, вот, вот именно на этом движении все зависшие лимитки. Собрали покупателей и хорошо пошли наверх к той цели, о которой, о которой я вам уже две недели говорил. Вот она такая идея фикс. 91,870. Вот она, грандиозная, скажем так, моя цель, к которой мы сейчас идем. Опять же-таки, зоркий взгляд может обнаружить здесь у меня натянутый уровень Сибоначчи. И посмотрите, что, что касается уровня Fibonacci. 70%. Агрессивный покупатель. Торговый сигнал был покупать от этого битпинта. По цене 90-200. Не дошли. К сожалению, даже попыток не сделали Кольнули один раз, потом ретест достаточно корябрый даже не дошли. И движение наверх. То есть движение наверх. То есть сейчас на самом деле с учетом того, что показывает нам баланс, а он падает. И с учетом того, что цена растет, я бы даже сказал достаточно истерично. Мое мнение просто закрывает не позиции, а идут к таким грандиозным целям и ведут к закрытию каких-то позиций, но не хотят становиться на седине движения, поэтому я допускаю, что мы можем но с учетом викпринта уже не факт, но тем не менее максимальное движение это у нас вот здесь вот где-то здесь и дальше уже дальше уже данный инструмент будет ожидать решения по процентной ставке. Это в первую очередь. В любом случае здесь вот мы видим, что обе цели взялись. И в принципе, те, кто сомневается э в том, что Fibonacci работает, на самом деле правильно делаете. В любом случае всегда нужно поддержение, но тем не менее. Вот уровень, коррекция. Уровень, заплатили, ну какая-то коррекция. Поэтому Основное, скажем так, тело движения данный инструмент на этом импульсе выполнил. Дальше уже новая коррекция. Пока удалю. На что стоит обратить внимание? Опять-таки, вот на эту пустоту. Как я обращал по, по Euro, нет, не по Евро, по 500 на пустоту, то же самое я обращаю внимание. Есть пустота, и в принципе, вот она в первую очередь, поэтому сюда, давайте вот так вам отмечу, сюда когда-нибудь цена вернется. Вопрос только когда. Опять же таки, чтобы нам сюда вернуться, давайте посмотрим вот на эту гистограмму. Достаточно хорошо вот мы здесь проторговали вот в этом флете. Вот не так крупно. Вот он флет. Вот он флет. И в принципе, в принципе, мы, вот гистограмм. Вот флет. Мы хорошо здесь цены проторговали. Да? И до этого было, было хорошо проторговка. У нас есть достаточно мощный фундаментальный уровень он находится у нас по цене 90-110 90-110 поэтому давайте вот так отмечу ценой, наверное, 90 110 а при, при а, продажах краеугольный камень, да, то есть а, красная цена у нас будет как раз таки находиться на этом уровне и вероятность того, что дальше вот просто так сходу пустится цену минимально, поэтому вот эта область, она у меня выделена двумя зелеными уровнями 970 9055 и середина 910 является, скажем так, шикарным фундаментальным основанием, где цену могут остановить. Это шикарный уровень поддержки. Ниже практически маловероятно, что цену опустят вниз. Опять же таки, что мы видим на данный момент? Мы видим хороший красный бигпринт это может быть как выход из позиции покупателей. Это может быть как заход уже тех же высокочастотных роботов по рынку в продаже. Поэтому все может быть. Что здесь в первую очередь стоит порекомендовать? Дождаться дождаться телодвижения. Предположим, если оно будет вот такое. То есть вот к этим объемам. И уже на коррекции возможно заходить в продажу опять таки не забываем что цель у нас есть опять же таки цель то она в первую очередь моя а прислушиваться к моей цели рынок или не прислушивается большой вопрос в связи с чем будем посмотреть в первую очередь в первую очередь торгуем то что рынок нам говорит пока рынок говорит нам об этом что есть если он сходит вниз так что у нас тут? у нас здесь есть ну да вот как раз таки, откуда мы и отбились, опять-таки, вот вам была уже сегодня точка на вход. Да? Если бы вы, скажем так, вовремя умели этим воспользоваться, которая давала вам 300 типов, как минимум. В принципе, приятно. Опять-таки, если мы сможем пробить этот уровень и закрепиться ниже, давайте возьмем вот обновление вот этого лоя, вот этого лоя, вот этой проторговки вот этих коррекционных проторговки сможем закрепиться ниже, то при коррекции в первую очередь стоит искать продажи вот от этого бигпринта, плюс у нас там еще есть кластерные вливания, область достаточно хорошая, стоп у нас тут будет составлять, ну, запасом где-то 150 пунктов, Тиков, точнее 150, берем опять, 30 пунктов достаточно много, поэтому советую заходить одним контрактом. Плюс это будет вход против тренда, но тем не менее, я считаю, рискнуть можно. В первую очередь, значит, <coughs> я бы вам посоветовал движение сейчас. Секунду. В первую очередь, движение продажи вот в эту область. Опять же таки, опять же таки, движение, чтобы вот добить, добить эту цель, она возможно. Но, но кто имеет пользоваться балансом, смотрите на баланс, он существенно падает, цена растет, поэтому вероятность того, что вот это была, скажем так, та красная цена, от которой уже э, мы увидим более менее серьезное падение, она достаточно высока. В связи с чем э, торговая рекомендация в первую очередь по йене. Дождаться реакции. Если реакция идет вниз в продаже, да, мы обновляем, то есть мы можем, мы проходим этот уровень. 91 260. Если мы проходим этот уровень, 90, давайте отмечу, 91 260, цене получается более-менее закрепиться ниже этого лоя, то ищем продажи под вот этот уровень. Это наиболее, скажем так, консервативный вариант. А агрессивный вариант можно прямо с этого уровня 91 260 сразу продавать. Цель вот такая. Опять же таки, все будет зависеть от процентной ставки. Дальше, дальше вероятность. Дальше вероятность это движение. Это движение наверх. Прошу прощения, я уже начинаю заговариваться. Это движение вниз вот в эту область. И вот уже здесь, в эту область, мы можем увидеть какой то более-менее плат. Опять же таки. Вот эту поторговку с первого раза я сомневаюсь, что мы сможем а, пройти. Поэтому мое мнение, мое мнение, я ее, наверное даже вот так выделю. Мое мнение мы можем здесь благополучно -то и заплатить. Вот примерно такая рекомендация по имя. В принципе, в принципе, практически все я вам рассказал, что стоит вашего внимания. Опять-таки, запись можно будет посмотреть на YouTube, как на канале Топсот Трейдер, так и на канале Школа Трейдеров. также скриншоты я выложу завтра. Так что не переживайте, все, все запомните, все сможете посмотреть уже завтра по скриншоту. В принципе, на этом запись можно заканчивать. И какие у вас вопросы, дамы и господа. Так. Ну, зная золото, могу отдать банк видать, и туда. По золоту. Да, могут. Да, безусловно, могут. Но опять же, таки, смотри, выросли мы на 38 долларов. Если я правильно помню, 380 пунктов. Но продолжать движение вот просто так и никого не выбить по стопам достаточно глупо, поэтому <свят> мое все-таки все же мнение, что коррекцию стоит ожидать, а потом, да, то, то есть, предположим, это будет уже ближе, ближе к процентной ставке, предположим, что мы находимся где-то здесь, и потом, да, безусловно, одним телодвижением мы можем идти, ну, может быть не 25 пунктов, но плюс-минус, да, мы можем потом за один-два дня преодолеть, безусловно. Опять-таки есть она дойдет сюда. А вероятность того, что она сюда дойдет, на данный момент процентов 60. Так по ленте принтов, По поводу да, то есть можно использовать либо ленту принтов. Скажу честно, это достаточно муторное занятие. И вероятно ну, мозг будет у вас уставать. Намного проще использовать битпринты, принты Главное понять, как они работают. Да, в принципе, все. Главное понять, как они работают, и дальше уже будет намного проще. А что за таймер? Да, достаточно простой таймер. В зависимости, если вы торгуете на таймфрейме, то он отчитывается, какое количество времени осталось до закрытия свечи. Называется он элементарно. Так называется бар таймер. Только все. В принципе, если переключиться, ну, к примеру, вот, переключаемся на нефть тут уже 30 минутки в принципе то же самое показывает что через 25 минут и 30 секунд включится на... закроется свеча и появится новая это бывает полезно в двух случаях когда вы присматриваетесь к новостям чтобы выйти из позиции да, не проворонить в первую очередь и во вторую очередь когда вы смотрите на закрытие часа и обычно ну, бывает там, в первые 5 минут и в последние 5 минут э, волатильность наиболее высокая есть, если кто-то это использует то бывает оно полезно я же использую это но по стойку мне нравится скажем так внутренний комфорт придает так, так э, спасибо пожалуйста Bar таймер, -таймер. лента принтов вы по стакану смотрели? Нет, а ленту принтов по стакану смотреть в принципе невозможно. Это ну, абсурд. Лента принтов так и называется. Лента принтов в Атасе это в Атасе называется Smart Tape. Предположим это у нас что золото. Давайте откроем и вот мы видим золото. Опять же таки с моими настройками их меньше. Поменяем инструмент, предположим, откроем S&P 500, и вот она, она у нас уже более-менее существенно входит, ее больше. Опять-таки, как вы обратили внимание, настройки у меня минимально 100. Ща, э, если поменять на, допустим, 0, то мы увидим, в принципе, достаточно, сейчас она подгрузится, и должно быть намного шустрее все ходить. И вот представьте, вот перед вами ленты принтов, и чтобы вот здесь увидеть что-то более-менее существенное, скажу честно, мне вас жалко, мне себя жалко, поэтому я сюда не смотрю. Лично я не вижу смысла, но если вы скальпер и берете там по 4-6 по тиков, и вам нравится носил так мозг, то это идеальный инструмент для мазохиста. Но Это опять-таки исключительно мое мнение, никого не хочу обидеть. Ну вот, в принципе, она начинает погружаться и вот мы видим движение. Опять-таки, в Америке, как я помню, у нас сейчас объект, поэтому не так быстро находит. На самом деле, она может просто с космической скоростью летать и увидеть что-то, выхватить без фильтров невозможно. Так, идем дальше. Так, ленту принтов. Продавать надо сейчас 0.7.1.50. Скорее всего, это был... был, был, был. Ага. Наверное, это был 0.7150, это все же визландский доллар. Ну вот, да, мы скорректировались, идем вниз. Опять же таки, но продавать сейчас, честно скажу, для меня это пальцем в небо. То есть продавать сейчас без каких-то, безусловно, у вас есть какая-либо торговая методика, которая может работать, не знаю, не проверял статистику и надеюсь, что она у вас работает, но тем не менее лично мне больше нравятся качественные, консервативные покупки или продажи от качественных уровней. Вот так просто против тренда заходить в продажи, если мы говорим об этом инструменте, лично для меня недопустимо. По, по той простой причине. Вход против шерсти просто посреди рынка это 95% что получишь что. Хотя, хотя, безусловно, если мы переключимся на кластеры, предположим, переключимся на кластеры и мы видим, да, безусловно, что здесь у нас э, по рынку продают, продавливают, то да, безусловно если смотреть уже на картину вот так в целом э, то безусловно здесь можно скольпировать. ну вот нам уже дали 12 тик. опять-таки для этого нужно переключиться на кластеры, а чтобы переключиться на кластеры, нужно как минимум э, платформа, нужна платформа ТАСС, либо аналоги и умение эту информацию интерпретировать. Если умеете, ну, значит вокруг это здорово круто. Если не умеете и просто вот так по свечкам заходите в продажу, ну надеюсь у вас большой депозит. Так, Бартаймер ты где-то подойдет надо, выше не поднять 90%. Ну как, опять-таки, 90%, не 90%. На самом деле рынок существует достаточно хитрое по той простой причине очень много там глупые названия игроков, участников рынка, поэтому может пойдет, может не пойдет гадать нету смысла но тем не менее, да, то есть сейчас цена откатывает, то есть как минимум с точки зрения внутридневной торговли, да, безусловно можно заработать, на хаях идеальная продажа, а сейчас любой очканет продать но опять-таки вот здесь вроде ХАИ можно продавать, да. А с точки зрения, допустим, как оказалось, среднесрока, даже близко не ХАИ. То есть да, мы, безусловно, здесь можем откатить. Но какая конкретно цель, да? Это в первую очередь. Пойдет ли она сюда? Опять же таки, сейчас вот сколько до окончания свечей, 20 минут вполне может сейчас стень нарисовать, и от этих бигпринтов, от этого пацана мы дальше уйдем на них. Поэтому, ну почему нет? Почему нет? Если есть реальный счет, я с удовольствием бы посмотрел, как вы вошли в продажу и попробовали заработать. На реальном счете, я больше чем уверен, из всех присутствующих сейчас никто не зайдет в продажу. На домосчете, безусловно, можно делать все что угодно, На то он и домосчет. К сожалению, да, достаточно такая субъективная вещь, она реально на, на ваши реальные деньги, когда вы пройдете комбайн, когда вы пройдете в ТП, если это еще займет месяца 3-4 и не с первого раза, то зайти здесь в продажи, да, ну, не в жизни не зайдет, гарантированно. Ну, на самом деле, я вот таких примеров не знаю, чтобы здесь вот просто так заходили в продажи. Опять-таки, я вас не знаю, но вполне может быть, что вы зайдете. Если вы зайдете, заработаете, ну, значит, ну хорошо же, главное же профит. Так, нефть пошла. Смотрим, куда нефть пошла. Ага. Нефть пошла корректироваться. Окей. А, окей, смотрите. Вот этих биг принтов у нас цена пошла наверх. Значит, все намного проще, пока мы с вами разговаривали. Видим скопление. Видим, видим скопление по непосредственно по граф, графическому стакану. Видим точки сопротивления. Просто спокойно ищем, где можно, опять-таки не забываем, что, даже если возьмем этот треугольник, что вынос может быть ложный, поэтому аккуратно присматриваемся, есть по вашей торговой методике, есть есть, где зайти в продажи, заходите в продажу. Да. Я в первую очередь буду дожидаться вот этого уровня, это у нас 48.38, и буду присматриваться к продажам там. Если мы говорим о внутри дня, цель будет вот как раз таки, вот, вот кластерное вливание и битпринты, ну, плюс-минус 47-20. То есть, хочу взять порядка 100 пунктов этого внутри дня. Дальше уже как пойдет. Опять-таки, по поводу, по поводу продаж. Хочу объяснить, что вот здесь я буду покупать. Стоп у меня будет, ну, скажем так, достаточно маленький всего где-то 15, ну, в крайнем случае 20 пунктов. Это всего я потеряю 150-200 долларов. Поэтому больше делать категорически не рекомендую. Поэтому пробуйте, пробуйте. Опять же, такой импульс пошел хороший. Я бы вам советовал подождать, когда мы, ну, хоть чуть-чуть пофлейтим, и тогда уже заходите. В любом случае, будем посмотреть, что нас что нас ожидает. Что нас ожидает. Так, есть, пошла, Баланс вы сможете... Э, да, наверное, верно. Я баланс смотрю по кумулятивной дельте, но, к примеру... Вот S&P... Нет, S&P 500 э, предпословнее Так, где у нас? Газ, яна, золото. Ну ладно, значит S&P 500. Да, и в первую очередь это кумулятивная дельта э, имеет две настройки. Где она там? Да? Либо режим сессионной дельты, когда может, ты его включаешь то получается каждый день баланс начинает с нуля и уже там отторгует. Режим сессионной дельты я рекомендую использовать при торговле в первую очередь на range графиках, либо при торговле ну, 5-15 минут. Что это дает? Это позволяет найти достаточно интересные точки, когда формируются новые тенденции. Да? Формируются микротенденции внутри дня. Ну, более подробно принципе можно э, тет от -а обсудить. Если мы говорим о режиме контрактной депи, да коммунитивной дайте, то вы в принципе видите что происходит э, по всему контракту, где сейчас цена находится. В принципе, в принципе, здесь мы от нуля отбились, и э, не, незначительно, скажем так, атаки для SP 500 э, уход на 30 э, тысяч контракт незначительно. Поэтому пока отошли, пока сможем. В первую очередь, на что обращаю внимание, в любом случае, и на сессионные дельте, и на контрактные дельти, это в первую очередь на 0. Вот здесь есть такая серенькая линия 0. Когда вы видите, что цена к, нему, к ней подходит или топчется на 0, это самый скользкий момент. Это как раз-таки изучаем с моими студентами на обучении. То есть это самый скользкий момент, поэтому... Категорически не советую, категорически не советую в районе нуля совершать покупки. Ну, как было, допустим, вот здесь, да? То есть, вроде все, все в продаже в продаже, мы вот здесь, в районе нуля, плетим и отбиваем. Все в итоге цена отходит. Поэтому, когда цена подходит к нуля, нужно быть максимально аккуратным, аккуратным либо переводить позиции в безубыток, либо крыть позиции. В любом случае, стоит быть два раза, скажем так, внимательно. Так, нефть пошла, нефть пошла, лонг Никита. Так, ага, видимо, нефтяночка через стопы шартистов. А сейчас еще раз посмотрим. Если несложно, скажи, плюс как ты определяешь зоны возможной коррекции на текущем примере по нефти? Не совсем понимаю. А, так, окей. По поводу нефти. А как в первую очередь я определяю? В первую очередь я смотрю на то, что было уже, во-первых, на истории, это раз. Смотрю вот на эту гистограмму, два. Смотрю на наличие бигпринтов, классных вливаний, где они есть, это три. Смотрю на уровни поддержки и сопротивления, это четыре. Да? Смотрю на профиль рынка, это пять, и на пацы это шесть, ну, пять с половиной. Смотрю на стакан, это шесть. И, в принципе, вот, наверное, и все. Вот так я определяю. И опять же таки, вот так сходу вот сказать, на что я смотрю и определяю, это тоже не совсем корректно. И, чтобы вы понимали, каждый инструмент, который я начинаю анализировать, я провожу примерно где-то год за аналитикой. То есть не реальный год, а именно подгружая допустим сейчас вот июнь 2017 года значит я загружаю июнь 2016 года и то же самое заставляю делать своих студентов и целый год прорабатываю день за днем смотрю как рынок отрабатывался на какие реакции он реагировал какие бигпринты в связи с чем то есть вот за год надеюсь сейчас мои студенты здесь присутствуют и Надеюсь, что они все-таки не забывают вести торговый журнал. И вот таким образом ты создаешь торговый журнал. Таким образом, насколько помню, Сократ как раз-таки занимается анализом сайта торговли, точнее на набором, нарабатывает статистику. В связи с чем? Вот Таким образом, ты нарабатываешь статистику минимум за год, начинаешь понимать, что происходит с инструментом, ты начинаешь понимать, на какие реакции, на что реагирует нефть, начинаешь понимать, какой точный стоп ты можешь сделать. Потому что, вот допустим, возьмем S&P 500, а еще год назад можно было заходить в рынок со стопом 4 тика, и то это, скажем так, перестраховка, тебя ровно брали в рынок и уходили. Полгода назад стопов 3 пункта не хватало, то есть 12 тиков. Сейчас возвращаемся и опять-таки видишь уровень, делаешь стоп ну, 6 тиков плюс-минус. И этого хватает цена. Поэтому в любом случае, каждый инструмент вы обязаны проработать день за днем. то есть Сколько там в среднем? 200 торговых дней у вас должно быть. Каждая торговая сделка должна быть... Ну, на симуляции да, а, оформлено в торговую жену, то есть вы проработаете какой-то сетап, пусть будет, это фикс-префикс, оно должно быть занесено, и опять-таки потом уже можно как плюс-минус какую-то кривую доходности, ну, понимать. Ну, к примеру, как это может выглядеть, опять-таки, это сейчас... Это не идеальный вариант, но, тем не менее, такой есть. Вот, предположим, небольшая симуляция, и ты точно видишь, что отрабатывает, какие стопы, визуальное отображение. На самом деле, я рекомендую так делать, потому что люди, к сожалению, или к счастью, лучше информацию в первую очередь воспринимают именно визуально. Потом, потом у нас идет аудиоканал и прочее, прочее, прочее. Да? визуально вы информацию лучше воспринимаете. Чтобы понять, действует ваша торговая методика или не действует, где вы вложаете, это обязательно нужно делать. Вести торговый журнал день за днем, прикреплять скриншоты. Вот они, скриншоты, к примеру, да? то есть в виде киперсылок. И вот такая статистика. И когда вы проделаете эту титаническую работу за один календарный год, вы уже сможете торговать. Что касается нефти. Что касается нефти, да, импульс пошел, смотрите, хорошо здесь. Либо это уже точно не стопы, скорее всего, э, с учетом бигпринтов кто-то, ну, смотрите, бигпринты, sell, кто-то по рынку заходил в продажи, их мы сейчас и вводим в минусах. То есть, смотрите, в первую очередь, э, стопы куда мы прячем? Стопы прячем вот за этот хай. Как раз таки на этом хае мы видим кластерное вливание, да, а здесь пытались цену развернуть, опять-таки, сейчас, секунду, ну, что же такое? Но, но, вот, опять-таки, тут и по бедам, и по ласкам прошло, пытались, пытались цену, сейчас, секунду, пытались цену остановить, не получилось, Часть стопов уже снесена. Вторая часть стопов где у нас ожидается? Безусловно, вот за этот хай. Опять-таки, смогут они преодолеть этот уровень или смогут? Достаточно такой субъективный вопрос, поэтому проще посмотреть. Поэтому вот, видите, уже вам намного проще. Идем вниз, э идем наверх, сюда подходим, смотрим, э какая реакция проходит. Появляются бигпринты, появляются на вливание уже что-то можно делать. Все намного проще, не надо даже ждать. Но тем не менее, тем не менее, движение вниз я все же уже жду. 44. Ну и опять-таки вот промежуточная цель. Так, там паттерн сформировался, откат будет 100%. А, насчет паттерна, безусловно, спорить не буду. Но, но по поводу 100%, может быть, достаточно резко скажу, но тем не менее, вы не господь бог, и поэтому 100% вы дать не сможете. Всегда есть варианты, с 95% не соглашусь. Насчет 100% категорически нет, но тем не менее, да, идем. Хорошо, надеюсь, вы на реальном счете и зарабатываете. Что касается, не зайдет в другому толпа, но MarketMaker Опять-таки, нам-то смысл по поводу толпы. Да, безусловно, толпа не зайдет, да, маркетмейкер может довести, но мы не маркетмейкер, мы не знаем, здесь вот он пошел окончательно или не пошел. Вот конкретно я сейчас разбираю новозеландцы. Лично я, вот опять-таки, вы видите, это, это безусловно здорово. Поэтому и круто, когда Предположим, в хедж-фонде есть большое количество грамотных трейдеров, и это позволяет диверсифицировать риски. Вы увидели, да, вот тут про прошли вливания, пока мы с вами трещали, и за счет них цена пошла. А, возможно, да, то есть можно было попробовать. Но опять-таки, далеко мы не ушли, вот этот пост преодолеть мы пока не можем, поэтому ждем, смотрим. Пойдет вниз, но круто. Но опять-таки, опять-таки, давайте говорить откровенно и без лицемерия. Путь у вас в реальный счет. Если вы зашли бы здесь, это круто. Если не зашли, но тут уже другой вопрос. Поэтому искренне надеюсь, что и на реальном счете вы будете торговать точно так же. Это будет ну, действительно высший пилотаж. Сто здесь минимальный. А, топорик, ну, походу, у нас уже снова начинает троллить. Сетап раскольников. Но у меня был студент, который использовал сетап золотой унитаз. Поэтому почему нет? Много различных вариаций. В принципе, в принципе, вот так продуктивно хотел с этого вебинара общаться меньше, а получилось в два раза больше. В принципе, все, что я хотел, я рассказал. Я надеюсь, получилось достаточно продуктивно. Торговые идеи вы для себя сможете, скажем так, воспринять и их правильно торговать. Если будут вопросы, welcome группу ВКонтакте позже всю информацию скину. Вот. Большое спасибо за то, что присутствовали, слушали. Рад, что у нас появляются комментарии, обратная связь. На самом деле это достаточно приятно, когда задают вопросы. Потому что когда задают вопросы, значит действительно слушают, значит интересно. И искренне надеюсь, что все у вас получится. Желаю вам побольше прям, тонны профита, вот, чтобы вы смогли подзаработать, отдохнуть, потому что все же лето. Вот. Правда, топ трейдер меня, наверное, поругает за эти слова, как так отдыхать. Трейдеры должны работать. Но, тем не менее, всем, всем профита, всем удачи и торгуйте, пожалуйста, аккуратно. Всем пока.